What's up, геймеры, а также все, кто неравнодушен к игровой индустрии. Сегодня мы с вами обсудим достаточно интересную и хайповую тему, а именно поговорим о том, что же случилось с серией Сталкер и почему сейчас она может оказаться настоящим позором современной игровой индустрии. А также выясним, как некогда успешный проект превратился в настоящий долгострой и что из этого выйдет. Ну а перед началом вы можете нажать на красную кнопку и подписаться на канал, мне будет очень приятно. Не будем затягивать и давайте уже начинать. Давайте введу вас в курс дела, что же случилось со Сталкером в последние несколько дней. Я буду очень краток и постараюсь объяснить тем, кто не в курсе данной ситуации. Хотя таких, скорее всего, очень мало. Достаточно недавно стало известно, что GC Games решили полностью убрать русскую локализацию из игры Сталкер 2. С чем же это связано? Ну, конечно, связано с событиями, которые происходят сейчас в между двумя странами, это Россия и Украина. Осуждать или поддерживать мы здесь не будем, мы сейчас просто поговорим про факты. Достаточно недавно стало известно, что GC Game World решили полностью убрать русскую локализацию из сталкера. Сначала говорилось, что уберут полноценную озвучку на русском языке, а потом уже и вроде как они решили вырезать субтитры. Об этом в принципе говорили многие и начался полноценный скандал, который раздули просто до невероятного масштаба. С того момента фанаты поделились на два лагеря. Одни это жители из Украины, которые говорили, что в принципе это круто, что уберут наконец-то русскую локализацию. А в противовес им появился второй лагерь из русскоязычных фанатов. Не обязательно с России, но и с других стран СНГ. Например, с Грузии, Казахстана, Армении и во многих странах, в которых разговаривают на русском и понимают русский язык. Конечно, эта новость просто повергла многих фанатов в шок. В принципе, обсуждать момент, почему GC Games решили убрать русскую локализацию, я думаю, бессмысленно. Все прекрасно знают, что происходит между двумя странами, это Россия и Украина, и к тому же один из разработчиков GC Games даже погиб во время вооруженных действий. Действий. Удивительно, если бы в такое время они оставили русскую озвучку, и даже если бы оставили, скорее всего, многие жители Украины как минимум бы не поняли, и начался бы настоящий бойкот. Я, конечно, не берусь судить, потому что живу в совершенно другой стране, и могу судить просто как наблюдатель за всей этой ситуацией. И, в общем-то, данный мув очень сильно разозлил фанатов из СНГ, хотя, что они ожидали, что разработчики скажут, окей, мы оставляем русскую озвучку, или я не знаю что. В общем-то, они очень сильно оскорбили, что GC внезапно решили включить политику в свои игры и начали писать комментарии по типу игры вне политики это неправильно и так далее и тому подобное. Побубнили и побубнили, в принципе, ладно, казалось бы, конфликт в принципе уже исчерпан, ничего не поменять, но вдруг появилась некая информация о сливе сталкера. Появился такой инсайдер, который решил шантажировать целую команду разработчиков GC Games. Имя данного инсайдера Даниил Нексус, как он сам себя называет, и он открыто заявил, что сольет данный по сталкеру, совершит огромный слив, который полностью заморозит игру еще на некоторое время. А если разработчики вдруг не хотят, чтобы данные по игре сливались, он объявил некоторые требования о том, что стоит вернуть в игру русскую локализацию, открыто извиниться перед жителями России и Белоруссии за то, что с фанатами так поступили, и еще раз банить его в дискорде с разработчиками, что, конечно же, звучит очень смешно. Ну и вдобавок он прикрепил еще несколько скриншотов, то, что у него действительно имеются материалы игры и заявил то, что если разработчики не ответят до 15 марта и вдруг там не выполнят его требования, начнется грандиозный слив, который просто опозорит сталкер и заморозит ее навсегда. GC выкатили обращение, в котором сказали, типа, чувак, ну, окей, если хочешь сливать, сливай, у тебя всего лишь там 30 гигабайт. У нас в принципе еще очень много материала и вообще тот материал, который ты сливаешь, скорее всего устаревший. Также они настоятельно рекомендовали фанатам воздержаться от просмотра спойлеров. Но как бы все смотрят спойлеры. Даже те люди, которые максимально ждут сталкера, они все равно полезут и посмотрят какую-нибудь маленькую картинку, маленький скриншот. Ну просто невозможно не смотреть спойлеры, когда это просто максимально хайпует в любой социальной сети. Сети. Очень как-то по детски было ожидать э, в случае Даниила Нексуса, что GC вдруг выйдут и скажут: "Окей, все, еще будут извиняться", но это просто невозможно, в том числе и за сводившиеся ситуации, которые максимально ужасно. И тут открылся настоящий ящик Пандоры, Даниил Нексус начал максимально просто сливать материалы, которые у него есть. Конечно, их не так много, не какие-то сотни гигабайт, как он изначально сказал и как изначально преподнесли другие издания оказалось всего лишь около 30 гигабайт. Но, тем не менее, слив этот очень сильно повлиял вообще на всю ситуацию вокруг Сталкера. Он, кстати, стал сразу давать всем интервью, всем игровым изданиям, рассказывать то, что игра максимально не готова, что игра полнейший шлаг, в студии происходит просто невероятные какие-то вещи и так далее. Напомню, что игра должна была выйти в 2023 году, как заявляли сами разработчики, и в принципе все думали, ну окей, слили и слили, ничего страшного, игра все все же выйдет. Изначально все обвинили Россию и русских, что вот они вот такие вот несправедливые и сливают информацию и портит украинскую игру. Но, как оказалось, сам инсайдер, как он заявил, находится на территории Донецка. В общем-то, какой-то инсайдер Шрёдингера, потому что кто-то считает Донецк территорией России, кто-то Украины. Я в этом не силен. опять же повторюсь. То есть вы можете сделать вывод сами, кто он в итоге украинец или не украинец. Многие после данной информации его просто разрешают развенчали от украинца, заявив, что теперь он больше не является ни украинцем, ни русским, в общем-то, это очень такая сложная тема, на ней мы сейчас останавливаться не будем. В общем-то, кроме концепт-артов, различных материалов, Даниил Нексус еще и слил практически полноценный сюжет, а сюжет, я скажу вам, там достаточно интересный и вообще не хуже, чем был в предыдущих частях. Разработчики молчали, информация сливалась, в принципе, все было как бы, так скажем, в полном порядке, если это можно так называть. Но тот же Insider Nexus вдруг заявил, что на данный момент разработка игры завершена всего лишь на 25%, и она уж точно не выйдет в 2023 году. И вот это вот реально подорвало пердаки максимально. И фанатам из Украины, и фанатам из России, буквально всем. Напомню, что сталкер ждут с какого-то там 2009 года, и тут оказывается, что будет снова перенос, но это просто будет максимальное неуважение к фанатам. Но это еще не все. Оказалось, что в студии были максимально понебратские отношения, то есть каждый сотрудник студии, в принципе, владел кучей материалов, которые мог бы слить, и, в принципе, из-за этого Даниил Нексус и завладел этими материалами. То есть безопасность среди сотрудников была, ну, минимальная, если каждый сотрудник мог вообще взять любые концепт-арты, слить кому хочешь, то есть, ну, это никак не контролировалось. И, в общем-то, у фанатов появились очень, я скажу, Правильные сомнения, выйдет ли игра в 2023 году или это будет опять же такой долгострой по типу Half-Life 3 который вроде бы находится в разработке, а вроде бы и нет, и вообще очень мутная история насчет всего этого. Далее появились скриншоты, которые должны были показать графику, какая в принципе на релизе показывали, да, в трейлере, и какая сейчас. В принципе там все круто, но оказалось, что вообще вся графика и все трейлеры, которые нам показывали, оказались максимально постановочными, то есть зарендерными. Такой графики, как в трейлере и такой графики, как на скриншотах, в оригинальной игре, по крайней мере, или сейчас вообще далеко нет и какая на самом деле графика можно сказать никто не знает но она явно хуже чем нам показывают ну ладно хорошо какая графика есть такая есть главное что игра выйдет вроде бы так я думал и многие фанаты из украины поддерживали разработчиков делали предзаказ потому что вот они пошли в такой ситуации да отказались от денег с русскоязычной аудитории и решили отменить полностью русский язык но это оказалось враньем или можно сказать популизмом от GC Game World, как заявил тот же инсайдер, и эту информацию пока не опровергли разработчики, и если ее внезапно стали форсить просто все издания, скорее всего это недалеко от правды. В общем-то он заявил, что русский язык из игры убирать не будут, потому что на другие языки игра попросту не переведена. То есть в игре нет никакого другого языка, кроме русского. А вот это уже звоночек. То есть понимаете, если выйдет игра сейчас, и как окажется, что в ней вообще нет никаких языков, кроме русского и даже украинского, на котором вроде бы она должна была делаться в первую очередь, это будет просто настоящий хейт. От тех же жителей Украины и вообще игра просто загнется. Ну и кроме этого заявил инсайдер, что игра заморожена после всех крупнейших сливов, которые вроде бы как не повлияли, как сказали нам разработчики и вообще они были к этому готовы, но игра полностью заморожена и все сотрудники находятся под жесточайшим контролем. А именно у разработчиков и вообще сотрудников компании просто забрали доступ к материалам. И вряд ли это похоже на то, что компании просто нечего скрывать и они вообще готовы к сливам и все у них окей. В данный момент мы еще ждем какой-то ответ от разработчиков, но скорее всего я предугадаю то, что будет очередной перенос. Либо игра выйдет, но будет что-то на уровне киберпанка. Помните, когда он вышел, был жесткий хайп, но какие-то были баги. Я был в тот момент одним из первых, кто его купил. Я его очень ждал, и какие же это были лютейшие баги, мать твою. В это было просто невозможно играть. Я надеюсь, что G.C. будут немножко умнее и сообразительнее и не станут выпускать игру в таком виде. Но, конечно, это уже зависит не от них, а от инвесторов. Если инвесторы вдруг начнут давить на разработчиков, то, скорее всего, они ее дропнут в 2023 году. Но, по заявлению различных источников и других инсайдеров, скорее всего, игра выйдет в 2024 году, либо в в 2028. Так что ждать нам, ребятки, очень и очень долго. В общем-то, печальная вообще ситуация насчет всего этого происходит. И я лично огорчен, потому что я очень хотел поиграть в эту игру в геймпассе у себя на Xbox. Но, скорее всего, придется ждать еще не один год, и это очень грустно. Напишите в комментариях ваше мнение по этому поводу и не забудьте подписаться на канал. Я буду очень благодарен, а также у меня есть ТикТок, где выходят новости каждый день в большом количестве и Телеграм-канал с розыгрышем. Не забывайте пустить его. Благодарю за просмотр, спасибо, что провели со мной эти несколько приятных минут, я надеюсь, и увидимся в следующем видео. Всем пока и удачного вам дня, вечера или в какое время вы это смотрите.